Вот тепла, я тебя крою, а ты гляди за мной. Будем идти вместе, справимся. И не выделывайся это. Мне еще жить охота. Противогаз живо! Мы сейчас упадем! Мы качели мать его! Тоннеля, мать и такая лестничка красивая рядом. Засада зуба, ну и хрен бы с ним. со За мной! Проспект Мира был всего в паре сотен метров. Но Бурбон предупредил, что дорога идет по затерянным катакомбам. А, черт! Как будто нам упырей не хватало. Теперь еще и это кладбище. Артем, слышишь, ты... По там, по жмурам, может найдешь его. И двинем. вернусь и покрашу тебя красочкой и смажу мою девочку врата открываются великие темные врата я слышу зов. А, а, что это за хрень со мной была? Артем, ты слышал это? Фух. Ну и песни. Слаще Владимирского Централа, но страшно. А ты, пацанчик, жестче, чем кажешься. Молодца. Ладно, двинули вперед. Главное, чтобы нас на не сожрали с подрожками. А ты, пацанчик, жестче, чем кажешься. Молодца. Ладно, двинули вперед. Мы почти пришли. Главное, чтобы нас на пороге не сожрали с подрожками. Ну вот и проспект Мира. Ты главный рта не раскрывай, папочка все сделает. Люди, братва, откройте, прошу, не дайте помереть страшной смертью. Вы что оглохли? Нас тут сожрут сейчас. Зимён, заводи третий. Спасал этих полутрупов. Артём, держись! Нам сегодня карта прёт! Слушайся его. Эти ребята вообще юмора не понимают. Хо -хо -хо -хо! Какая встреча! Может быть, это обман зрения? Нет же, это Бурбон. Собственной персоны. А я уж и не надеялся, что свидимся. Семен, смотри, как только пришел. Вот хрень! Мы вляпались, пацанчик. Эй, Михалыч, какая встреча? А я как раз к тебе лыжи мылил. Слышали, мужики? Накрывайте на стол серебро. К нам Бурбон в гости пожаловал. Бурбон, ты только не нервничай и никуда не уходи. Мы сейчас закончим с этой мелюзгой, а потом уж займемся крупной рыбкой. Помнишь, где меня ждать? Да помню, помню. Уверен? А то могу и напомнить, если что. Уверен. Никогда прежде я не видел такого базара. На нем можно было купить вообще все, что угодно. Жаль, Бурбон задолжал денег солдатам Ганзы и не хотел задерживаться. Убрать оружие! Кто такие? Выйти на свет! Медленно! Будь я проклян, это ж Бурбон! Эй, ребята, а ну-ка обыщите их. Так, братан, что пытаешься протащить на сей раз? И что с тобой за пацан? Слышишь, начальник, а может все так утрясем? Конечно, пойдем поболтаем. А вы присматривайте за этим. Не двигайся! Стоять! Я с тобой разговариваю! Мира. Давай, давай, шевели булками! Или ты хочешь остаться с этими красавцами? Э, следи за языком! Не, мы вляпались по самому помидору. Может, это вражеский шпион был? Теперь мы все дальше Если они нам отработать дадут, там типа дерьмо разберутся. Будем считать, что повезло. Ну... На Ганзу нам пути нет. Но зато. Слышишь, держи патроны. Пойди купи пару фильтров противогазу. Есть одна мыслишка. Я пойду перед руку с кем. Встретимся в баре, или я сам тебя позже отыщу. Ну, давай, минут пять у тебя в общем есть. Разные нехорошие вещи, творятся. Я их объяснить за Сейчас кто-то слышит. Ответьте, это Москва. <ologás> yeah. say, Говорят, Москва. метро Проспект в Питерском метро должны быть меньше. чтобы меня сегодня И на многих станциях В общем, так же не Отслали усиленные дозоры фискать. Никто -то такое... точно не знает. Кто-то говорит на облицовочном станции, решили сэкономить. Командир сейчас занят. Подойди позже. Служен к через этот площадь, площадь, уже мне да, Прикупи все себе красивый Мама мне деньги не дает. Расскажи бесплатно, а? Пожалуйста. Мой каюр отчет. Желаете приобрести сковороду? Желаете И, И решение реально зеленое. В общем, отцу кольцевой Любые пули, любые патроны по курсу ЦБ. пули, любые патроны по по от Сухарейска на Китай города добраться. Хорошая сделка! Обязательно большой карман. Аптечки, фильтры, холодное оружие. Было. Вот как это работа Действие продолжается 20 суток. если эффект наблюдается дольше 4 часов, ну и с тобой. Аптечки, фильтры, холодное оружие. Угадал или подсказали? оружия нет в таком случае там нельзя сходить на клинцовские Оно в сто раз. ЖТФ от дизайнеров из Невского моста. Посмотришь раз, и все, Класс нет истины. А потом не успеешь воркнуть, как чёрт. ЖТФ от дизайнеров. Крики. Как хочешь, брат, все как брат. Все распахнуты настежно, а обратно оттуда никто никогда не выходил. А этот кристалкер... Что случилось? Служба доверия. Здравствуйте. Хотите выдумать другой, чтобы его в чувство привел. Аптечки, фильтры, колонны, оружие. Все, что вам нужно в пути. Мам, а, мам, купи мне крыль. да, ну что, да крылья. Что такое подорожала? На этой ну, неделе уже ели мясо. Ну пожалуйста, мам. Я только поиграю и отпущу ее. Нужны патроны? Медведь. Он Да мне вообще ничего не Хорошая сделка. Любые калибры. Аптечки, фильтры бил и оружие. Аптечки, фильтры и оружие. Да выкидывайте свой мусор и моё оружие. Оно в сто раз лучше. парука Как хочешь, брат, как хочешь. Продаем, покупаем. Благодарим за покупку. Этот проход открыт только для местных жителей и тех персоналов. Вы должны уйти. Отойдите от ворот. Выход закрыт. В сторону. Как у нас дела, моряк? У меня отличная доля, Под По глазам вижу, хочу догнаться. Давай. И спирт встать ну, тоже. Ну, значит так. Я тут добазарился с одним перцем. Ну, конечно, шматяра нереальна. Но тут уж ничего не сделать. Возьми мой запасной фильтр от противогаза. Мы наверх идем. Зашибись. Все, выдвигаюсь. Не Поэтому-то такой и стоит. Эх, метро. никто меня не слышит. И нет не никого. Не если меня сейчас кто-то слышит... Бурбон? Ответьте. Это Москва. Говорит, Будто сам, Москва. сам не знаешь. Станция метро, проспект Мира. Ну, давай пульки и проходи. Люди, если божи... Я уже Михи забашлял. Меня кто Это Но нет, ничего не платил. Ну, если ты, конечно, не хочешь, чтобы я тебя пропустил, платить не обязательно. Вот дерьмо. Приятно с вами иметь дело. Да ладно. Шутка. Если меня сейчас кто-то слышит. Все на изготовку. Ворота открываются. Вы уверены, товарищ командир? Все по местам. Прикройте меня. Черт. мира. Люди, если вы живы, ответьте. Слышит ли меня кто-нибудь? Это Москва, прием. Если меня кто-нибудь слышит. Да вроде все спокойно. Кажется, все чисто. Давай. Никто меня не слышит. Нет, никого. Удачи, спасибо. Надо валить отсюда. Держи Как описать чувство, когда после 20 лет в туннелях видишь небо, когда видишь город, в котором когда-то родился, в котором теперь властвует чудовище? Вот он, мертвый город, сказал мне Бурбон. Добро пожаловать домой.